Итак, температура в салоне минус 19 градусов. Что ж, попробуем завести с ключа наш автомобиль на переполюсованном аккумуляторе. Машина стояла всю ночь. Время 10 утра. Пробуем заводить. Ну, как мы видим... Как мы видим, спокойно и даже продолжительное время аккумулятор у нас крутил. Результат очень хороший, я доволен. Ну а теперь перейдем к замерам. Аккумулятор заявленной емкостью 60 ампер-часов, ну, почти 400 ампер, очень неплохо. Замерим температуру и плотность. Сейчас я опущу градусник и замерим температуру электролита в банке. Электролит довольно стремительно нагревается. Ну и в настоящий момент термометр показывает минус 6 градусов. Теперь давайте замерим плотность. Так, плотность первой банки у нас 1,31. Так, плотность второй банки то же самое, 1,30. 1,31. Ну третья банка аналогичная. Четвертая банка аналогичная пятая банка аналогична и последняя банка ну и последняя банка аналогична плотность во всех банках одинаковая в настоящее время данный аккумулятор набрал можно сказать 80 процентов от заявленной емкости 60 ампер часов ну так как у аккумулятора пластины все целые и аккумулятор новый потребуется гораздо больше времени, чтобы он набрал стопроцентную емкость. Ведь даже старый аккумулятор с деградированными пластинами набирает полную емкость в ходе эксплуатации на автомобиле примерно в течение двух месяцев. Ну, соответственно, чтобы новый аккумулятор набрал стопроцентную емкость, понадобится 4-5 месяцев. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.